Фак, еще? Так, да, ты чё? Да, по братски. Ой, блин. А сколько часов? Электричка! Как хорошо, что я уже собрался. <смех> ну, вот здесь до электрички, короче, и я уже все собрал, у меня аквар... Ох, ета, <смех> я и то ароматы. Я по тему сука еще. Я на низу только Сейчас, короче, пельмени хожу. Мусор надо вынести. Вот для пельмени. Сварил завтракаю, короче, вот да. В принципе, все готово. Так, мне уже 200, вот здесь, короче, вот, ради чего вот этого видео хочу и преподнести вам, потому что мне 20 лет. Вот это что? Это 19 лет. Так вот, сейчас быстренько, короче, по щелочкам. Значит, я вот так вот делаю, да, и меняются локации. Вот это дом. Погнали дальше. В общем, уже сегодня 8 число, 8 января, это уже не 26 декабря, да, так вот получилось, просто сама история с другом, то, что он переехал. Ну и вообще, почему вот 26 мы не успели, я просто приехал уже поздно, то есть нас высадили в Анапе, не в Геленджике, из-за погодных условий. Получилась вот такая вот фигня, то что мы поехали домой на такси, я там нашел людей. Более-менее я это как-то смог сделать. Автобусы бы приехали только через э, часа полтора после того, как мы приземлились. Это в качестве извинений было. Ну, благо я, говорю, уже нашел людей, договорился, поехал на такси. Уже было очень поздно, я только вот успел с встретиться с Виталиком и с Машей. Маша, привет. Давай, давай, давай, давай. Праздник, я хавать хочу, стоп. Спасибо всем, кто меня поддерживает полную минуту. Всем с праздником и хорошего настроения. С днем рождения. С днем рождения всех. Меня Тебя. Я счастлив. Мы сегодня празднуем 20-й, кто Не знает мою. Я очень счастлив то, что у меня есть такие пацаны и девчонки, как вот эти двое. Мои братаны и подружка. На самом деле, они очень большие молодцы, потому что я сейчас с ними уже очень праздную. Я, конечно, понимаю, что, типа, ну, денег у нас пока еще не особо нет, но через, мы допустим, те же три года, Очень. Через три года Он мы уже уже будем отмечать где-то там в Небоскребу, а компания Жека намного пьян. больше, чем три. То это? есть, блин, я... Давайте подытожим. Там будут твои дети, да? Там будут пацаны и девчонки, тебе намного пьян. больше. Сейчас я в Краснодаре, и сейчас будет то, ради чего это было сделано видео. Подарок на 20-летие, так сказать. Пирсинг брови вот тут. Я всегда спрашиваю, вот так или чуть-чуть перпендикулярно твоей брови. Ну а как она будет лучше смотреться? Я просто честно не знаю даже. Наверное, вот так вот или. Ну, давай я тебе сейчас приложу. Если ровно, то это будет ну, желательно по твоему голову сделать. Вот так, постановлено. А если чуть-чуть небольшой сок, но ну, у тебя, ну, в принципе, не очень. Ну, не так. Вот так лучше, даже mm. как-то гармоничнее, да? Mm. Все хорошо. Mm. Отлично. эти Да, мне самому не по себе. Тихо. Стой сейчас без глаза останешься. Спасибо. Очень все классно. Сейчас покажу. Можно сделать? Да, конечно. Да. Классно сфоткала хорошо не фотка не фактик нет в общем все вот мы короче уже и вышли Самое, на самом деле, болючее было, это только тот момент, когда в тебя вставляют иголку. Прям, знаете, прям чувствуется, как будто бы она вот так вот расширяется, просто вот так вот. А потом уже все, типа, ты дальше уже не особо ощущаешь. Вот сейчас, допустим, ну, оно есть такое ощущение, типа, но не так, как оно показано. То есть, как бы это не было бы сказано, но мне сейчас не особо уж и больно, на самом деле. Поэтому вот... Я опять, счастливый, просто нам два раза вот тут и вот тут. Я хотел, на самом деле, вот здесь сделать, чтобы, типа, было вот такое вот равновесие. Здесь игра, да, а здесь э, персинг. Но сделал вот так, потому что он так подумал, типа, так оно будет более гармоничный смотреться. Поэтому вот. Не, мастер молодец. Дианка зовут. Классная да? девушка. Нас сейчас должны ожидать таксист. Вон, кстати, по-моему, это она. Я и Стоит, сейчас поедем. И мы, кстати, уже уезжаем. Я прямо сейчас это, поеду в Геленджик. Ну, у меня вот витос. Оператор мой любимый проводит, да и все, и мы там уже разъедемся. Короче, прошла уже где-то неделя, ну, не прям неделя, но дней 6 точно. Сегодня шестой день после того, как я сделал себе пирсинг. И да, не удивляйтесь, то, что я на полу с гирляндой, мне просто так уютно. Ну, в общем, что, я хочу сейчас заменить шарики, собственно, на эти, как их называют, на конусы, на стрелочки, которые... Я хотел сделать изначально, но не получилось. Поэтому сейчас будем менять. Погнали. Первое есть. что-то упала. Ну, короче, вот так получилось. Там появились немножечко такие синячки, потому что это было больно. Я где-то минут... Сколько, я не знаю, я минут 15 просто вот так вот сейчас заменял. Потому что самое сложное было, кстати, попасть. Не больно вообще, но больно только тогда, когда докасаешься именно до этих дырочек. То, что он тут находится, потому что это было сложновато и больновато. Вот именно, понимаете? А так, в принципе, как-то так. В общем... Всем спасибо за просмотр. Я надеюсь, что вам понравилось это видео. Оно было для вас полезным, особенно тем, кто хочет сделать пирсинг и на это. Не переживайте, делайте, потому что ну, прикольно, конечно, да, но лично мне оно нравилось. Это не призыв к действию, не подумайте. Все зависит только от вас. Если вам нравится, делайте. Если не нравится, не делайте. Все очень просто. Ну а с вами был Эрилайс. Всем спасибо за просмотр. Пока. Увидимся. <с -с.> Подписываемся и ставим лайки. Мне это очень приятно, вам просто. Вам приятно и просто.